Кого ищет зайчонок? Книга из серии «Кто там?». В этой книге спрятались забавные зверята. Отащи их, и они оживут. Смешно зашевелится и расскажут веселый стишок. Я зайчик. По лесу люблю я скакать. И весело в прятки с друзьями играть. Я маленький колючий еж. Вместе спрячусь, не найдешь. В кустах маины от зайчишки я скрылся. В уютной хатке под водой я притаился. Я?